Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим устройство, назначение и принцип действия триера Овсюга-отборника. В одном из предыдущих видео, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или по ссылке в подсказках, мы рассмотрели устройство и принцип действия триера дворника. Это оборудование применяется для очистки зерна от сорной примеси и составляет важную часть технологического процесса мукомольного производства. Назначение и место триеров в машинно-аппаратурной схеме. Зерно.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 не ниже 70%. Она определяется по формулам, применяемым для зерноочистительных машин. Для овсюга-отборника количество зерна основной культуры в отходах не должно превышать 5% по отношению к массе отходов. Производительность дискового триера определяют по формуле представленной на слайде.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 Радиус диска по внутренним ячейкам составляет 180 миллиметров. Удельная нагрузка при очистке от длинных примесей составляет от 900 до 1200 килограмм на метр. Конструкцию. И принцип работы триера овсюга отборника рассмотрим на примере конструкции и принципа работы триера овсюга отборника марки А9UTO6. Этот триер обеспечивает выделение из зерновой смеси овсюга и других удлиненных примесей. Здесь короткая фракция пшеница. Принцип действия триера-овсюга-отборника и конструкция основных рабочих органов практически не отличается от рассмотренного в предыдущем видео триера-куколи-отборника. Вы можете ознакомиться с конструкцией подробнее, перейдя по ссылке в описании или по ссылке в подсказках. Отличается технологическая схема, система отвода основной культуры и отходов, а также отличаются некоторые конструктивные элементы триера-овсюга-отборника по сравнению с триером-куколи-отборником. Основные узлы триера-овсюга-отборника следующие. Корпус с дисковым ротором, приемные и выпускные устройства, привод и станина. Корпус корытообразный стальной. Он крепится на стойках, которые внизу соединены продольными балками. В корпусе в подшипниках установлен дисковый ротор, состоящий из вала 6 и 16 дисков 2. Корпус с помощью стальных перегородок разделен на три отделения – рабочая с 13 дисками, перегружающая с ковшовым колесом 4 и контрольное с тремя дисками. В перегородке между рабочим и перегружающими отделениями имеется окно с заслонкой 3, которую можно перемещать с помощью рычажно-винтового механизма. В верхней части корпуса в зоне рабочего отделения параллельно валу дискового ротора смонтировано приемное устройство 1 со шнеком и регулируемой заслонкой 7, перемещение которой осуществляется вручную. На корпусе имеется откидная дверца, открывающая доступ к дисковому ротору и съемная верхняя крышка с отверстиями для присоединения триера к аспирационной сети и загрузочному самотеку. В нижней корытообразной части корпуса имеются откидные крышки для выпуска минеральных примесей, канал для выхода очищенного зерна и патрубок для вывода овсюга и других длинных примесей. Дисковый ротор представляет собой набор укрепленных на валу дисков с карманообразными ячейками, расположенными в виде концентрических окружностях на боковых поверхностях диска. Каждый диск крепится к валу с помощью спиц и болтов. На спицах всех дисков закреплены гонки, представляющие собой стальные изогнутые пластины. Смежные диски имеют круговое смещение, в результате, в результате чего гонки образуют прерывистую винтовую линию для транспортирования зерносмеси в осевом направлении. В перегружающем отделении на валу дискового ротора смонтировано, ковшевое колесо, смонтировано ковшовое колесо 4. В нижней части отделения имеется патрубок для зерновой смеси, поднимаемой ковшами. Этот патрубок переходит в коленообразный стальной лоток, проходящий через перегородку в контрольное отделение. В торцевой стенке контрольного отделения имеется окно с регулируемой заслонкой 5 для выпуска удлиненных примесей. Привод Триера осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и редуктор. Распределительный шнек приводится во вращение отвала дискового ротора с помощью цепной передачи и муфты. Триер подключают к аппаратуре управления, находящейся на пульте завода. В системе управления предусмотрена блокировка с помощью сигнализатора уровня на случай переполнения триера зерном. Технологический процесс в триере овсюга отборники заключается в следующем. Зерно 1 с самотеком поступает в приемное устройство, которое шнеком равномерно распределяет зерно по длине желоба. Через заслонку зерно поступает в корытообразную часть корпуса триера, в зону первых семи дисков рабочего отделения. Диски 2 вращаясь Поднимают зерна пшеницы, которые устойчиво размещаются в ячейках. Под действием силы тяжести и инерционных сил очищенное зерно, 2, через выпускные патрубки выводится из машины. Длинные примеси, овсюк, овес, ячмень, в ячейках дисков не помещаются и остаются в зерновой смеси. Гонками Зерновая смесь транспортируется вдоль рабочего отделения. По мере продвижения зерновой смеси содержание в ней длинных примесей повышается, а нагрузка на диски постепенно снижается. Зерновая смесь с высоким содержанием примесей поступает в перегружающее отделение через окно с заслонкой. Зерно, поднятое ковшами высыпается в коленообразный лоток и попадает в контрольное отделение. Дисками контрольного отделения извлекаются зерна пшеницы, которые выводятся из машины, а длинные примеси 3 Гонками транспортируются к задней торцевой стенке триера и через окно с заслонкой выводятся через патрубок. Уровень зерновой смеси в контрольном отделении и количество отходов, выходящих из триера, регулируют заслонкой 5 в окне задней стенки. Настройку и регулирование процесса в триере Овсюга-отборнике производят с помощью трех заслонок, установленных в приемном устройстве перегородки между рабочим и перегружающим отделениями и в задней стенке триера. При открытии заслонки в приемном устройстве устанавливают заданную производительность, не допуская переполнения распределительного шнека и пересыпания зерновой смеси через переднюю кромку днища в канал для очищенного зерна. С помощью заслонки в задней стенке триера устанавливают режим работы, обеспечивающий требуемую эффективность, которую контролируют методом отбора проб исходного и очищенного зерна и отходов. Для лучшего использования производственных помещений дисковые триеры куколи-отборники и овсюго отборники устанавливают в виде единого блока один над другим, при этом упрощаются транспортные и аспирационные коммуникации. Техническая характеристика дискового триера овсюго-отборника представлена в таблице на слайде. Спасибо вам за внимание. В этом видео мы рассмотрели устройство, назначение и принцип действия триера овсюго-отборника. Другие видео, описывающие принцип действия и устройство технологического оборудования, вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании. Одно из таких видео я положу в конечную заставку. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии, если что-то непонятно, есть вопросы, я на них отвечу. Поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.